привет дорогие друзья ну вот у нас замечательная погода утро солнечно сейчас мы уберем этот шифер немножко здесь уже прибрали старые клетки сейчас загрузим шифер вывезем это туда на улицу для подъема на дорогу асфальта Разбурим постараемся одну клеточку Сейчас ходим в посмотрим, что там Мотоблок мы уже подготовили оболязки поставили, чтобы уже загрузить на его шифер побольше Утки, курицы, сарки Все здесь Так, кыша-кыша, пошлите, посмотрим, что вы там нанесли мне Так, лестницу не сломали сейчас, ларбок Вторую тоже не сломали Так, здесь три Так, здесь два И здесь два Мало, очень мало, девчата Но еще утро ну, часов, наверное, уже полдесятого, может плюс минус. Так, ну ничего, сейчас подъедем мы на мотоблоке туда. К шиферу начнем грузить. Потом нужно еще почистить свинок, вывести это все, покормить кроликов, показать, какой комби комбикорм, показать, что там с нашими кроликами. Ну и, если вы останетесь с нами, то все, друзья, это увидите. Ну вот, друзья, загрузились. Мы на китайский мотоблок, не знаю, как мы поедем на нем. -ху -ху. Ну, что-нибудь сейчас продумаем. Ну заделывать здесь это пространство. Ну, вот, друзья, шифер вывезли с большего Земля мерзлая Не все это можно собрать ничего, Пускай земля отдает, потом детям и женка пускай убирает Сейчас наша задача Открыть клеточку и распилить ее Мое любимое дело Фу! О, о а тут же шифер еще тоже лечит Это я забыла и... Ну, крушить не строить, как вы знаете Красота, а, красота. Так, друзья, немножко поспешил я резать, сейчас нужно почистить свинок подогнать мотоблок Ой. а то мы тут сейчас расковаем но будет красивее однозначно да Ну да Уберется. Сейчас мы да да да мотоблок и будем чистить да потому что там да раз. да да да да да да да да да да да да да да да да да ну, еще мотоблок не тут, сломайте. А ну, газовый. Вот такие дырок. Уже грязновато. Тут хочешь не хочешь, надо уже их почистить. 27 сентября мы их привезли к себе в хозяйство. Ну и куда ты пошел? Назад в сарай. Так, умоколо. давай валите назад. Пошел отсюда назад. Вот застроится. Он что Тут уже чистить буду сейчас. Белить. О, лохматой чудовищ. Шоу. Шоу. Поперлись. Ну, начинал чистить. Мотоблок готов. Только копай. такое количество мотоблок, Плылы, мотоблосы, грязная тимаза Ну, знаете, если честненько, то это дезинфекция прошла Если кому кто-то не верит в дезинфекцию, то, знаете, я хотя бы самому сигнализирую, что там не сильно там проявляет Понятно, не так сильно? Ой! О, буквально два часа поработали. Ну вот наш результат. Этот загон мы резерв, грубо говоря. Здесь вот коридор в ту сторону. Кто живет в белорусских деревнях, в колхозных домиках, как это называется. Вот такие у нас, такое помещение колхозного сарайчика. Можно вам на будущее, если что, раз делить. То есть 4 загончика. Все это побелили. Запах сразу же такой сильный пропал. Ну и вот наше, наше подрастающее поколение. Сейчас будем ставить свои дырков. Юлька упрашивает. А он говорит, я не пойду. Давай домой. Давай, давай, давай. Давай. Нам еще кролику кормить. Наконец-то. Еще 10 минут. Все запыханные, захаканные, но они все-таки на месте. Белбосы, блин. Ну и эти в панике. Все, идем, Юлика, кормить кроликов. Я бы открыла двери в А, поворот. Так. Ну что, братья Все живы, здоровы. Так, друзья. Вчера мы купили 4 мешка комбикорма. Один мешок открыли. Хотите, что ты там стоишь? Вот такой комбикорм. Покажи, люди, вблизи, вблизи, вблизи, вблизи, еще ближе. Концентрирую, вот так. Вот такое качества. <coughs> я бы не сказал, что супер айс, но все же. Так, смотрите, здесь пусто. Я уже пролочусь и даже вот так посыпаю. что ты я к Надо да, дырку прорезать. Или сердце поменять. Вчера планировали, <coughs> Думаю, съезжу бобрус на еще одну клеточку. А, денежку оставлю. Но приехал там один чем будем брать кое-шоу, Юльке я не говорил, на 50 рублей потратили А то если я сейчас скажу на это, и телефон бросить, не буду снимать Но это уже нюансы Так, здесь вроде есть Здесь вроде есть, пойдем или смотри дальше а кормы смотри. Иди сюда, ты же так не видишь Ничего, воду подольем, комикорм здесь есть Дальше идем, смотрим так, детки, комбикорм надо подсыпать. Здесь есть, здесь есть. Идем дальше. Так, две девочки. Так, смотрим дальше. Так, пока еще есть. Все хрумкают. Так, здесь у нас Порша. Мы развязываемся, если кто понял, тот поймет. Так, У нас здесь с малышами мамка, видите, сколько отъели? Юля, ты так дергаешься, как паралитик какой-то. Здесь мы отъели, здесь мы немножко поели, это могилевчанин, здесь мы немножко поели. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас сидит могилевчанин, тоже отъел нормально здесь, здесь свое мясо. Мясо на дубрике, мясо. Так, здесь тоже мясо. И здесь девочка. Девочка сукромная. Смотрим по воде. А воды все, нет. Я пришел специально с ведром. Пришел с ведром. И сейчас мы наберем. Сюда влазит два ведра. Ну, не полных, ну литров 18 канистры точно будет так смотри Юлька, вот сюда посмотри вода или же не выпили или же на все вылилось короче вот это вот нипеля честно мне не достали и ванны я привет орша рулит то же самое будет смотрите здесь течет здесь течет скоро стойка рухнет чертовой матери короче вот это вот нипеля до да, китайская штука интересная Ну для первоначального для первоначальной учебы в пролиководстве я не пойдет, но работать на постоянке с такими непелями не очень удобно. Дальше. Не рассказал в предыдущем видео, как вы уже могли обратить внимание, вот такие трафаретики. Ничего сложного здесь нет. Отрезато, загнуто и надпись. Иваныч, еще не мыл, специально только для тебя сейчас повесил, что они очень супер. И для меня тоже подходят, в виде того, что они просто вешаются на сеточку. Все. Оп. Все. Крепление обыкновенное, ничего сложного нет. Это Иваныч мне подарил. Сказал... На. Дарю. Да, дарю. Спасибо, Иваныч. Так что если кто-то такое еще не додумался сделать, как я пользуйтесь делайте это очень удобно самое главное знаете что есть То... То вода водой это все моется а этот какой там фломастер смывается Удобная штука. М -м -м. просто дешево и сердито наши планы на сегодня сегодня чистить не буду потому что сейчас уже ехать на работу нужно дальше комбикорм вроде во всех есть мешок 28 килограммов стоимость его 25 рублей белорусских то есть по 90 чем-то копеек за килограмм это не, не полнорационный комбикорм поэтому хвалить или жаловаться на него не буду но кормлюсь я вторую неделю ним больше уже две недели уже стабильно то есть мы съели уже энное количество пока беру такой он немножко для меня дешевле <coughs> результат вроде бы есть как, что и какой результат, я считаю, когда уже появятся детки от серебра, мы уже будем их взвешивать, там и папа мне известен, и мама мне известна, поэтому будем взвешивать месяц, два, три, но самое оптимальное это 75-90 дней, когда идет кролик на убой, потому что всех интересует количество выхода мяса или живком в 75-90 дней. Поэтому эту информацию мы вам, друзья, покажем на этом комбикорме. И пока буду им кормиться. Но если он будет хороший, я, конечно же, назову его наименование <coughs> и состав. Так, что еще хотелось бы показать. Сегодня эту девочку приеду заберут заберут попросили помощь ну помощь у меня вроде бы достаточно так что будем выдавать та же э, говорим в предыдущем ролике что будем убирать крольчиху. между прочим пить сильно не хотят они пришли вот пить когда хотят они штрикуют угу. носиками аж с утра обычно пьют рыжика попросили людям не, не убирать, убирать. Да, так что, дорогие друзья, никого обижать не буду, пока будет своим чередом все это идти, поэтому все по порядку. Начнешь всех резать, оставишь 5 кроликов и, и тогда будет тебе неинтересно этим всем заниматься. И... Поэтому пока еще никого не беру. По одному, по два, по три. Кто-то вчера мясо приезжал, забирал, вот сегодня такой же живком кролика заберут. Крышку надо делать, ну, повторяю, вчера 50 рублей потратил на определенную вещь она тоже нужна для меня в хозяйстве так бы поехал сетки купил бы уже немножко красивее вербы бы сделал по поводу трубы скорее всего здесь же деревянные перегородки буду круг э просверливать и пускать трубу полиэтиленовую внутрь потому что эффект скорее всего будет однозначно не меньше будет потерь по воде видишь малыши все таки пьют ходят пьют, пьют маленький очень так все что хотел вам показал клеточку будем разбирать уже по ходу вечером сейчас уже некуда все всем пока друзья надеюсь вам не утомил своим разговором подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки пишите комментируйте ну а мы дальше арбайтом бит шлейт ау до свидания